Друзья, приветствую вас! Вот это водородный электролизный газогенератор S300 ACS2. Газогенератор предназначен для пайки, для сварки, для обжига и для высокотемпературного нагрева различных веществ и материалов, таких как металлы, цветные металлы, черные металлы, для термообработки дерева, пластмассы, для полировки оргстекла после механической обработки и так далее. Газогенератор может быть использован там, где обычно используется различное газобаллонное оборудование с использованием пропана, ацетилена, пропано-бутановых смесей. Для тех, кто ранее никогда не сталкивался с подобным оборудованием, хочу сказать, что данный тип оборудования генерирует горючие смеси газов из обыкновенной воды. Путем расщепления воды под воздействием электрическим током газогенератор позволяет получать горючую смесь на основе водорода и кислорода. В данном газогенераторе присутствует система обогащения получаемого газа углеродной составляющей. Таким образом на выходе получаются полные аналоги классических видов газа. А сейчас коротко о том, как же работает данный газогенератор. Даем полную мощность и подключаем газовую горелку. Для теста я буду использовать горелку Donmet 284 Сейчас э, газ горит э, максимально обогащенный парами углерода. А теперь я открою чистый гремучий газ и полностью перекрою выход обогащенной смеси. Вот так горит чистый гремучий газ. Но он генерирует чистую воду, соответственно, э, место пайки либо сварки будет насыщаться водой. Именно для этой цели газогенератор оснащен системой обогащения газовой смеси углеродом. Друзья, газогенератор абсолютно новый, находится у нас в наличии. Поэтому, если вы захотите приобрести подобное оборудование, пожалуйста, связывайтесь с нами по ссылочке, которую я оставлю под этим видео. А на этом я буду завершать. Благодарю вас за просмотр. Всем пока!